Всем привет! Сегодня будем готовить очень вкусное мясо в тесте. Запеченное таким способом свинина получается сочной, нежной, ароматной и очень эффектно смотрится на праздничном столе. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Кусок мяса помещаем в миску, посыпаем его солью, перцем, приправой у меня хмели-сунели, и хорошо натираем со всех сторон мясо для запекания лучше брать ошейек или заднюю нерабочую часть тогда готовое мясо будет сочным и нежным главное чтобы не сухой не постный кусочек был теперь накрываем миску с мясом пищевой пленкой и убираем в холодильник не меньше чем на три часа я обычно Мариную на ночь, а уже на следующий день запекаю. В течение времени достаем мясо из холодильника и шпигуем его чесноком и гвоздичкой. Делаем такие проколы ножом и вставляем туда дольку чеснока. Я чесночок порезал на такие дольки и туда прямо. Также гвоздичку можно чередовать чеснок и гвоздик но гвоздички много не надо штучки 3 хватит а чеснока тут уже как вам больше нравится переворачиваем кусочек и с другой стороны также шпигуем чесночком Даем мясу немножко полежать при комнатной температуре, а сами в это время займемся тестом. Берем миску, просеиваем в нее муку сквозь сито, в просеянную муку добавляем соль, подсолнечное масло, подливаем воду комнатной температуры и замешиваем тесто. муки может понадобиться немножко больше или меньше чем указано в рецепте это зависит от качества от сорта муки главное чтобы получился однородный комочек не слишком плотный такой чтобы было тесто мягкое и податливое тогда уже ложкой вымешивать неудобно берем и замешиваем тесто руками чтобы было удобнее можно переложить тесто на рабочую поверхность и продолжить замешивать уже двумя руками вот такой однородный плотный но мягкий комочек теста у нас получился теперь заворачиваем колобок в пищевую пленку и оставляем растаиваться при комнатной температуре где-то 20-30 минут дальше раскатываем тесто в пласт толщиной примерно пол сантиметра кладем на него наше мясо и заворачиваем конвертика защипнуть чтобы он в духовке не скрутился берем форму для запекания присыпаем ее немножко мукой и помещаем туда наше мясо в тесте сверху делаем пару проколов небольших таких, чтобы было куда выходить пару и отправляем на нагретую духовку температура 180 градусов и будем запекать 2 часа если в процессе приготовления теста начнет подгорать корочка сверху, можно накрыть ее фольгой Через 2 часа достаем наше мясо в тесте из духовки и подаем к столу в горячем виде. Хотя и в холодном состоянии такое мясо будет очень вкусным. Вот и все. Сочное мясо в тесте, запеченное в духовке, готово. Вот так мясо выглядит в разрезе. Тесто употребляем вместо хлеба. Особенно вкусная нижняя часть, которая пропитана мясным соком. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.